Потрясающе. Может, даже номер телефона, то на улице жуть. Ты, конечно же, не можешь оставить слабую девушку без защиты. Я вообще про себя. Гулять одному страшно, а сотрудник полиции поспокойнее. Всем постам. У нас тут аферист номер один. Феликс Воронов. Я ваш фонар. Я людей развожу. Это ваш шофер. Не с ним поработать, это как тебе в топ-гир попасть. Бабки есть у твоего схематозника? Спрашиваешь, он в такой гостишке ночует. А вы знакомы с творчеством Марка Ротка? Картина номер один. Стоимость? 80 миллионов евро! Не жили кому-то за это? Заплатили? Вы удивитесь. Они думают, мы не ожидаем, что они сумеют ворвать картину. Они думают, что мы не можем быть настолько идиотами, а мы можем. Куда ты без хакера? Ладно, давай я у тебя буду первым. Группа захвата, приготовиться. Из-за вас я обманул самую лучшую девушку в моей жизни. Причина была внутри. Просто мы смотрели на туда. Привет. Тебя еще долго? Нет, я скоро. Артемий, вы к кому обращайтесь? Я скоро. К Боженьке, наверное. Потрясаю.